Куличи. 200 грамм масла кладем в кастрюлю Аккуратно. Пахнет вкусно уже. Хочешь попробовать? И берем <смех> Промазываем наши формочки. Внутри. Можно грубо, можно нежно. Главное, чтобы не порвалась. Все как обычно. А теперь ставим в духовочку, разогретую на а? 180 градусов. Она не разогрелась, но мы все равно поставим. Почему? Да потому что мы ее внутри. Вот так вот, вот так вот. Дай мне миску погрузать, я хочу. Нет, я не, не делать, это. прилюдно. Ты что снимаешь, обед? Да, человек, поешь? Не минуты покой. Это мы вырежем, да? А для того, чтобы наша приобрела нормальную форму, теперь голова вы, горячую воду в ниску и забываем про нее, навсегда мы тоже вырежем. 3-4 ложки молока. Мы вливаем 3 ложки молока, а того 6. 2, 4, нет. 4, 4, 6, 7. Ну, получилось немножко больше. Но... Большой брат следит за нами. Не Меня несет уже. Рисовать мы будем кролик и цветочек. Рисуем цветочек. We'll посыпочку берем. шоколадную посыпочку. Ох, давай дальше. ты не будешь видео вставлять, правильно?